Всем привет, с вами Даниил Яценко, я продолжаю качать свой аккаунт в Вормиксе, фейковый, и сегодня у нас не будет никакой арены больше, потому что пошла на нахуй, как я уже говорил в прошлом видосе, сегодня у нас будет только ставочки, миссии, боссы, Пойду сегодня я блуждающего духа, наверное, Ну, в принципе будем как в прошлый раз, миссии, ставочки и боссы. Пока что. А потом придумаем, что можно сделать, ребята. А, вообще, вкратце, если вы хотите играть без доната, без всего и быстро очень прокачать свой аккаунт в Вормиксе, то вам нужно где-то месяц задротить на этой арене. Задротить именно, ребята. Играть по одной катке в день. Вообще катка длится около трех часов. Ну, двух, может быть, трех часов, и зависит от того, какие противники попадутся вам. То нужно играть где-то в день по одной полной катке. Я же этого делать не буду. Потому что мне не придет, как вы поняли уже. Меня выносят там на шару всякую. Пьют одни утопки против меня. Короче, арсенал мне дают хуевый, Именно вот в конце все хуёво становится. Вначале тащишь, тащишь, тащишь, тащишь, тащишь. А в конце проигрываешь, как всегда, блядь. Ну, короче, я не буду играть на ней, вы поняли уже. Во-первых, это вообще скучно смотреть, ребята, стало уже. Многие игроки не смотрят эту арену вообще. Потому что она сама по себе скучная. И для нубов ставка... Ну, а во-вторых, у меня видосы получаются очень длинные по ней. Монтируются долго, блядь. И все дела. И это очень долго я бы снимал вообще. Наверное, полгода бы снимал эту вот арену, как я буду там месяц на ней играть. Поэтому нет, я не буду снимать ее, ребята. И есть у меня еще один, как бы, план. Даже не план, а как сказать-то. Ну, короче, смотрите. Если у вас есть голоса, лишние там, ну, не лишние. Если вам не жалко голоса, короче, то вы можете скидывать... Мне сюда на этот фейк, я вас тут пропиарю немножко. У меня там пиар есть хоть какой-то. Я вас пропиарю, ваши голоса за на... заданочь в игру. И так далее. Прям в видосе все это сделаю и вас пропиарю немножко, и, в принципе, и вам будет выгодно, и мне будет выгодно. Я не прошу много голосов, мне просто чтобы быстрее покачаться на фейке нужно. Если вам, конечно, не жалко, я не заставляю тут голоса кидать там. Если вам не жалко, короче, я вас пропиарю там, и ваши голоса доначу прям в игре при вас. Так, ну, в принципе, все сказал, короче. Надеюсь, я был услышан. Сейчас я иду, наверное, на босса. На блуждающего духа. Так, что у меня там в арсенале? Мне дали там... Камы. 8 камов. В принципе, камы неплохо. Потому что дали мне... Уже хотя бы я не зря играл. Хотя бы я набрал стучные эти. Ну, хотя их мало набрал очень. Но хотя бы что-то я набрал. Фузы там поднабрал чуть на этой арене. Но ну, в принципе, толку особо тоже я не видел. Очень я хуёво там сыграл. Сколько я сыграл? Сколько я? 20 раз сыграл. На этой арене выполнил достижения. Выполнил гладиатор. Что еще я выполнил? Ну, в принципе, тут уже почти что у меня есть. Моя первая награда. Это, конечно же, будет шапочка мастер. Кролик Вуду. Ой, мас маска кролик Вуду. Так, поехали, ребята. На... Так, мне надо разобраться с арсеналом. С моим. Так, ну, в принципе, я беру все с собой, то, что у меня есть. По идее, я должен пройти его. Честно, я уже забыл, как тут на миссиях. Круто, не круто. Похоже, что не очень-то круто. Так, ну, надо пиздить этого вот тогда носителя. Так, быстро добираемся к нему. Мне кажется, что я не пройду, ребята. Я вот чувствую, что не пройду сейчас, потому что... Я потерял свой скилл на фейке играть. У меня как бы был скилл. Какой-то хоть какой-то скилл был у меня. А сейчас что я делаю? Какой-то пред делаю. Ну, короче, я тут думаю, думаю, думаю, думаю все сделать. И пока что придумать не могу ничего. Фух. Так, вообще, что мне можно сделать? Ударить овцой? это будет очень тупо. Ударить... С кувалду уже не успею ударить. А зачем с мне хп мало? У меня варианта особо вообще нет. Ну, давайте будем пиздить. Овцой, что ли? Давайте овцу ударим. Я не знаю, что делать, потому что, смотрите. Так, у меня вообще-то один перс, что стоит. Ладно, у меня, у меня один перс стоит. Надо не поддаваться никакому урону просто. Если я поддамся урону, то я, скорее всего, просру. Ну, кроме того, как я буду травиться. Мне не нужно, чтобы они меня ни разу задели, ребята. Тогда, -да, может быть, я пройду. Так, а, сейчас это меня зауронит. Не, он не зауронит меня. Все нормально. Все нормально. получалось пока что. Так, кто сейчас носитель? О, отлично. Я могу сейчас его добить, ребята. Я могу добить его. У меня, в принципе, есть минки. Все минки. И я могу вас друзья попробовать добить. Но не факт, что я добью его, конечно. Не факт. Если я не добью его, скорее всего, я просру. Сейчас посмотрим. Так. Может Н ложкой взять его? Отпиздить. Давайте Н ложкой. Блять, зря я так сделал. Короче, надеюсь, что я его смогу добить сейчас. Ну вряд ли, конечно, вряд ли это шанс не очень-то большой. Да, я сказал то, что не добью его, если бы.. Ну сейчас смотрим, смотрим. Что, за уронит меня? Ну, а хули? Ладно, играем, ребята. У меня еще есть немножко там времени. Может быть, я выиграю. Но хотя вряд ли. У меня нет юза. Если бы хотя бы был юз, я бы сейчас заюзал. Там, может быть, выиграл бы. Так вот. Сейчас меня сверляшкой зауронит. Скорее всего, нет. Коварвы. Ну, ладно. Я беру два перса, ребята. И в два перса, я думаю, пройду. Кто сейчас ходит? На... Ходит носитель этот. Вот это хуево. Вот это очень хуёво, ребята. Ладно, я заново буду проходить. Потому что тут не пройду. Я сразу видно, что не пройду я. Потому что... В один перс играл. Хувая. Моя ошибка, ребята. Моя ошибка. Так, берем черпака, ставим. Так, а сколько у меня. У меня один голос есть. Берем черпака, ставим. Так, ну все. Теперь пытаемся снова, потому что мне особо настраивать там нечего. За него дают один рубин. Но мне этот рубин нахуй не сдался. Если было хотя бы стук 5, то ладно, ну. Но... Так, носитель этот, да? Так, ну что сделать-то? Пока что делать, я не знаю что. Потому что... Ну, особо его бить нечем. А они вообще топятся или нет? Я не знаю. По-моему, не топятся они. Или топятся. Я забыл, топятся они или нет. По-моему, нет. Вроде нет. Ну, короче, будем... Что будем? здесь, что ли? Ну я не знаю, я она сейчас просропит, опять, ребята. Скорее всего я прошу опять, потому что, ну я не знаю, что тут делать, если б у меня была газовая, я бы кидал газовую, но у меня нет газовой, поэтому без газовой жизнь очень плохая сейчас. Да, вот видите, что он делает. Ну подождите, пока не сдаемся, пока мы не сдаемся еще. Я думаю, даже будет легче его пройти в один перс, ребята. Так, вот этот носитель ходит сейчас. И нужно его добить. блять, надо добить его срочно. А я вот не успею добраться к нему никак, наверное. Не, ну добираться я успею до него, но... Но... Не факт, что я убью его, конечно. У меня все минки, в принципе, есть. Но там как-то хуево Их ставить так... Я бы так, может быть, и добил бы, скорее всего. Короче, пока что бьем с овцы. И можно этой хуйней ударить. Ну, короче, как-то так. Скорее всего, я сейчас опять. Я не знаю, какой-то босс пока что, наверное, сложный, что ли, для меня. Ну, как сложный? С моим арсеналом пока что он реально сложный. Потому что видите, что творится, блядь. Все, пиздец мне. Я даже еще не уронил красного. Так, блядь, в скайпе пишут все. Так, сейчас скайп я вырублю, блядь. Блять, зашел к хром, зачем то зашел, пиздец, я хром открыл зачем-то. Сейчас у меня будет лагать, ребята, я хром случайно открыл. Так, ну и что, все заново, блять. Фух, блять. Так. Наверное, буду я играть в один персонаж, ребята. Да. Шансов больше так будет. Шансов будет намного больше, чем в два перса. Так, ну что я буду делать? Короче, беру сейчас. И кидаю ему коктейль, что ли. Нет, я не знаю пока что... Подождите пока что. Я пока не придумал. Ладно, овцу пускай я сейчас. Овцу убьем этого сначала, носителя. желтого. И у меня появился план, ребята, один. Хороший план такой. Появился. Если я убью одного, короче, сейчас вот через, через ход я должен убить его. Если я убью его, то, в принципе, я, скорее всего, блять, пройду его. Сука, блядь, он, ну как он попал в меня, блядь. Мне не нужно поддаваться ни од... урона, ребята. Урон не нужно получать никакой. Если я получаю урон, то я проиграю точно уже. А у меня миссий-то не так много осталось. Пиздец, мне придется идти на ставки играть сейчас. Потому что, ну что это за поебот уже. У меня две миссии, короче. Я пройду этого босса, в принципе, и... Пою на ставочки, скорее всего. Потому что у меня вариантов особо не будет никаких. Потому что, смотрите. Ноль миссий. Покупать миссии мне вообще-то невыгодно. Я, конечно, могу там купить... Усилить... Усилитель там какой-нибудь там... Проходить миссии этим с Получать там бонус. Большой, но... Так, надо как-то его хорошо сейчас... Не знаю, нормально, нет, короче. Пойдет, наверное. Сейчас нужно убить желтого, ребята. Потом убить еще... Синего. А потом красного будем бить. Так. Как мне убить желтого сейчас? Я не знаю. У меня, в принципе, так. Надеюсь, ты не будешь бить меня. Я думаю, не выпадет меня никак. Потому что, смотрите. Да вряд ли попадет. Давай-давай, себя чуть за зауронь. Ну, блядь. Братан, ты мне подводишь просто. Так, теперь как мне, блядь, нахуй. Заебали атаковать меня уже. Попадет, да? Попал, сука, мразь. Попал, ладно, не сдаемся, пока. Пока не сдаемся. У меня, в принципе, есть регенерация. Да, я могу, в принципе, сейчас, знаете, что сделать? Убить этого, допустим, носителя, да? Я его убью, если я убью, то у меня будут шансы. Хоть какие-то шансы будут у меня. Ну а так у меня их пока что нету. Пока что нету, если я не убью его. Так, как я его убью? Коктейль, думаю, кинуть. Если я не убиваю его, то скорее всего я проиграл уже тут. Коктейль его убьет? Я не знаю. Честно, не знаю. Раз, раз, раз, раз, раз, раз. Убил, убил, все, убил. Все, теперь у меня шанс есть, ребята. У меня есть шанс, я могу отрегениться даже немножко. Даже могу чуть посидеть перегениться. Давайте перегенимся, ребята. Сейчас у меня хпшечка восстановится. Сейчас пьем фриз. Блядь, заебал яд травить меня уже. 9 хп, сука, бесит мне этот яд. Если бы не яд, я прошел бы его. Если бы был бы токсин, тоже прошел бы его, блядь. Вс. Тут шансов. Как бы есть шансы. А все, пропал яд, короче. Я думаю взять ранчик или не брать ранчик пока. Так, ладно, начнем, помоляюсь его уронить, потому что так яд опять появился. Ну, в принципе, яд немного снимает меня. Сейчас должен по идее его убить, да, ребята. Я должен его сейчас убить снова, потому что если я убью его, я выиграю, скорее всего. Так, идем его пиздить, скорее всего сейчас. Так, берем ранец, не жалеем, потому что сейчас надо быстрее его добивать. Так, у меня гарпунчик даже есть. Да, ребят, я не пожа. хотя тут не убью его скорее всего, блядь, он еще сука. Так, теперь опасно, теперь очень опасно. Надо подумать, как я могу его добить, как я могу добить его. А ложкой? Разве нет? У меня Нету поля, ребята, нету боли. Все. Убью или нет? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Отлично, все. Убил. Теперь главное, чтобы он меня не уронил. Никак, чтобы не уронил. У меня есть все минки. У меня есть все минки. И есть, короче. Айна ложка. У меня есть парочка ходов, чтобы его добить, ребята. Надеюсь, я сейчас его добью. Нет, в смысле, он меня может сейчас сам убить просто. Если я сейчас не убью его, то он меня может сам убить. Я надеюсь, ребята. Надеюсь на лучшее. Так, я даже, короче, сделаю вот так вот. Я даже, короче, отсюда съебусь, ребята. Не пожалею. Так, беру эту хуйню. Так, и беру и на ложку. Надеюсь, я сейчас добиваю его, ребята. Блять, В один перс его легче всего валить, конечно. Сейчас вот именно. Блять. У меня еще коктейльчик есть. Надеюсь, не убьешь. Братанчик, не бей меня, сука. Я его прошел, ребята. Я прошел его, да. Я сделал это. Так, теперь мне нужно добить коктейльчика. Его. Все, зажарил его нахуй. Коктейль тащит все-таки. Так, хорошо, у меня было три коктейля. Так бы, если бы у меня коктейля не было, я сейчас не прошел бы. Вот. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Все, прошел. Отлично, пацаны. Дали рубинчик, ресурсы дали. И две этих дали экстренных. Еще фейер дали. Так, ну в принципе неплохо. Дали так мне. Так. Ну все, арсенал нормальный мне. Так, что можно сделать? Пойти на миссию, это точно. Это точно. У меня одна миссия есть. Пройдем миссию и пойдем на ставочки, ребята. Короче, видосы будут не такие долгие. Потому что... Смысл снимать... Долгие видосы. Я так понял. Что пока что я не потащу. Долгие видосы. Будут видосы по 40... Нет, по 40 много. По полчаса. Максимум по 35 минут. То, что я снимал по часу, по 2, блядь, видосы. Это полный кал какой-то. Потому что люди не смотрят столько много. Мои видосы, поэтому я решил... Травить их? Да зачем травить? Арбалет еще пригодится мне в другом месте. А что делать? Узи. Чего у меня один перс стоит? Я забыл опять два перса поставить. Ну ладно, сейчас так играем пока что. Будем крысить по персам. А тут легкие миссии, ребята, что-то миссии показывают? Бля, вот я не знаю, ребят, я вроде как вот качаю, качаю, качаю страничку а вроде так банально все идет получается все банально вроде это все уже умеют я хотел чтобы мои видосы смотрели в основном новички там но нихуя мне кажется мои видосы смотрят уже такие сильные игроки блять так берем короче этого вот это напорщика. Узи. И все. Сейчас тупо я буду играть миссии, ребята. Тупо миссии и все. Миссии, боссы, и ставки, и все. А потом уже будем снимать там что-то интересное. Ну а также я уже говорил про голоса, ребята. Если у вас есть голоса там, вы можете их... Скинуть мне на фейк. Я немножко вас пропиарю. Покажу вам... Ой, покажу на видео, что это были вы там, типа... Расскажу про вас страничку немножко, может быть, там даже... прямо на видосе. Ну и... Задоначу голоса ваши. Если, конечно, не жалко вам. А так, в принципе, пока что ничего... Больше я придумать не могу, потому что мои голоса пойдут все в мой клан, на казну. Чисто все на казну пойдут. У меня как бы нету голосов именно вот, чтобы донатить на фейк, поэтому... Если не жалко, скидывайте. Получите пиарчик небольшой. Так, ну все, тут я дам минус 2 для достижения. Можно по идее сейчас выполнять даже достижения на миссиях всякие там. Типа, выжить при одном хп. Выиграть при одном хп. Что еще там есть у нас? И они в принципе сами все выполняются, я даже ничего не буду делать. Они все сами выполняются, постепенно. ха как-то странно, блядь. Победить 20 раз с другом или соклановцем. Один раз. Я разве играл там? Ребят, я не играл ни разу. На 2х2 ни с кем не играл. Я точно знаю это. Откуда у меня появилось один? Я ни с кем не играл ни разу. Отвечаю, пацаны, это баг. Отвечаю. Я тупо при вас заходил, и все... Бои снимал при вас, блять. Я ни одного боя не снял без вас. Ну, кроме той арены, которую я играл. Короче. Сам уже. Ну, в смысле, я снял ее, но я не выложил ее, потому что там вообще такой кал еще хуже, чем в прошлом бою. Это баг, ребята. Ну, или, может быть, я не баг. Сейчас обновим, короче. Посмотрим. Это реально баг. Ну, в принципе, ладно. Мне как бы это даже в плюс чуть. Потому что что мне? Мне нет, этого не хуже, не лучше. Даже, даже лучше, чем хуже. Да-да, это баг, все, Это баг, ребята. Я не играл там ни разу. Это я точно знаю. Так, ну что, все, 20 минут снимаем уже. Я не знаю, смысл есть снимать дальше или нет. Пойду поиграю на ставочке, конечно же. Супербоссы у меня закрыты все. Кстати, если будут супербоссы открытые, какие-нибудь там легкие, то можете... Мне написать на фейк, и мы пойдем с вами супер-босса на видосики, короче. Ну, смотря какие. У меня открыты, вот смотрите, боссы, какие открыты у меня. а Ну, короче, вы знаете, какие у меня боссы открыты. Все до блуздающего духа. Нет, даже блуздающий дух открыт тоже, кстати, у меня. И все комбинации с этим, с этим боссом не открытыми. Поэтому, если у вас будет, будет время, короче, пишите мне на фейк, короче. Я буду сидеть на фейке, короче, завтра где-то часов, не знаю, может 8 в 9, и будем играть в супер боссов, если хотите. Если нет, то нет. Ну, какие супербосы еще попадутся. Я не знаю, какие там попадутся еще. А теперь играем на ставочки, ребята. Ставочки. Это уже заебись. Так, пока что никого. Я сыграю пару ставок. Я не буду сейчас именно вот снимать много ставок. Я не хочу. Потому что нету смысла. Там дают мало, да и тем более смысл снимать ставки, если там я даже не дали мне награду, ребята, в прошлом сезоне я был в клане офицером и мне не дали награду, пиздец просто. Я напился рейтинга там и нихуя не получил, да, печалька. Дали бы хоть ключик один, то ладно. Так, никого что-то не вижу. Так, у меня вот видосик, блять. Вот только что, вот я видел, прям при вас. Он взял, короче, и заново начался. Ну как заново, короче, и у меня на два кусочка разделился видосик этот. То есть я снимал, снимал, снимал, он сам, короче, взял и разделил мне видос. На два кусочка. Ну похуй, короче, это не столь важно. Вижу, что никого нету, короче. Да, никого нету, ну и ладно, хер с ним, короче. Сейчас я сыграю... А, нет, в принципе, можно сыграть, да. Нашли мне противника моего. Так, и мой первый ход. И у меня один перс. Все, я понял, почему не искала. Потому что у меня был один перс. Опять я забыл поставить перса, блядь. Ну похуй, один перс тоже неплохо. У меня есть минки на лоб, блядь. Надеюсь, у него тоже нету их. Так. Раз, два, три... Раз, два, три, все. По идее, могу даже убить его, потому что у него брони, блять, нихуяшеньки нету. Может быть, если повезет. Ну. Нет, нет, не повезет. Ой, блядь, не успел, сука. Вот и ребята. У него может еще быть уворот. Я могу даже не убить его сейчас. Мне нужно бить его за два хода хотя бы. Сейчас вот я не, не убью его и все, просрал, скорее всего. Ну, это же нубас какой-то, наверное, скорее всего, да. Мне кажется, это нубас. Я не знаю, что делать, мне придется с ним тратиться, походу. Потому что я проиграть ему не хочу ни в коем случае. Ну и что, огнемет? Ну да, огнемет неплохо сработает. Хотя, знаете, не так уж и мощно. Так, что можно потратить, ребята? Я не знаю. Тут арсенал такой убогий, просто убогий ши. Арсенал, так, берем, короче, эту хуйню, липучая. Так, веревку у меня, слава богу, есть уже, блядь. Это хорошо. Так. Ну и что? Хм. Смешно. Я вот думаю, липучек кидать, что ли, получается, блядь. Ох, нихуя себе, я почти убил. У ворот был. Ну, мне кажется, он не снимет мне с 200 хп. Не снимет, по-любому. Думаю, не снимет. Огнемет не сработает тут хорошо. А что еще? Если минки есть, НЛОшка, то, пожалуйста, снимай. Но у тебя нету. У тебя нету, чувак. Вряд ли ты снимешь мне столько, столько хп, хп, потому что бронер на бронера... А, с поясом даже, блядь. Вот с поясом это хуево. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ничья, блядь, сука, ничья! Хуево, ребята, очень хуево, что они еще я, блядь. У него пояс есть, блядь, я не знал. Ну и хуй с ним, короче. Берем, ставим два перса, блядь. И идем снова на 15. Еще одну ставочку сыграю, блядь, и в похуй, короче. Так, какой-то попался нам. Вова. вова, вова, вова. У тебя не зубастый меч? У тебя не зубастый меч, значит, ты нубас. Сейчас посмотрим, что там будет делать. Так, ребята, что я делаю? Я коплю на ранец, конечно же. Потому что в первую очередь куплю себе ранец. Я не хочу там что-то покупать другое пока что. Куплю ранец, все заебись будет. Потом уже буду, будем смотреть, что дальше купить. Еще 5000 пунктов надо накопить. Я не буду покупать там ничего другое. Так смотрел я. Давно еще. Артур админ какой-то там был. Он купил там газ. Когда играл. Тоже с нуля качал аккаунт. Он купил газ. Я не буду покупать никакой газ. Я куплю сначала ранец себя. И все. Так. Ну в принципе давайте еще одну сыграем. Ставочку и все. Потому что уже время подходит к концу. Блять. Уже полчаса снимаю. В принципе этого заебись вам хватит. Надеюсь. Тем более, видосы почти что каждый день выходят. Иногда, правда, иногда они выходят через день, но не всегда, конечно. Стараюсь я снимать каждый день, а вот бывает то, что выложу я не сразу. Вот сниму я не выложу, потому что мне бывает в партнер так снимать и выкладывать еще. Вот, я тут только что сегодня уже снял этот видос, вчерашний, который я не снял. Так. Ой, не выложу. Так, ну кто это у нас? Алексей какой-то. Давайте будем его пиздить. Берем сразу на ложечку. Так. И ебашим его. Надеюсь, он так и знал. Так и знал, блядь. Вот я знал это, блядь, ребята. Я прочувствовал просто. Это... Даже видно сразу, блядь, что он вниз падает, скочит, так вот. Скользит вот так вот, блядь. Пиздец просто. Все мины проебался. Блять, ну все. Ход был просто. Отстой. Надо было вообще бить его в другую сторону, блять, и все. Я же мог в другую сторону минки поставить там. Я знал, что, блядь, так получится, блять. Я знал, я видел. Просто понимаешь, это только в конце, блядь. Делаешь всякую хуйню, блядь, и понимаешь, что ты лох. Так, ресурс далее, Ресурсы собираем, ребята. Без ресурсов мы никуда никуда не годится жизнь наша. Ресурсы это святое. Так. Ну и что? Могу дать переход... Нет, зачем переход? Переход нет, не даем, ребята. Никогда в жизни переход. Я не дам на ставочках, потому что переходы. Могу паука кинуть. Паука жалко кидать. Очень жалко паука кидать. Ну что еще? Да ничего, блять, у и все, блять. Хули, блядь, тут Пиздец просто какой-то. Я ебал. Нечем бить, и все. Ну нечем бить, ребята, нечем. Проебал НЛО и думаю, то что. Мне теперь есть чем бить. Да нечем мне бить, просто и все. У меня есть фугаска. Могу утопить на шару там. У меня что еще есть? Ну все, у меня блять ничего нет такого. Кстати, сейчас прокачаю еще реакцию, с своим своем, власти не качался не, реакцию никому. У меня уже, кстати, смотрите, 12 уровень реакции, скоро будет 13. Нужно хотя бы мне иметь хотя бы 17, 16 хотя бы нужно прокачать уровень реакции, чтобы было все нормально. Ну, а так, в принципе. Так, он бурит меня, смысл? Я не вижу никакого смысла, блять, бурить. Сейчас просто берем, добиваем. И все. Могу даже просто с фугаски ударить. Зачем мне так что-то мутить, ребята, если могу просто с фугаса ударить? Ну, не повезло. Зато карту разрушил нормально. Также могу и этого ударить с фугаса. Во-первых, я рушу карту, выполняя достижения. Во-вторых, блядь, ну как-то я могу немножко зауронить его, блядь. Я даже бы, скорее всего, убил его, если бы осколки вниз летели, блядь. Но он, блядь... Я еще хуя вас стрелял так, сто, блядь, вообще. <coughs> так. Слышь, ты, чувак, зну кидаешь в клан. Я не понял, это чувак. Я не понял, что он написал. И тому в клане. Я не понял, короче, чувак. Так, прочитаем еще что-нибудь. Пока делать Хоть Привет, снимаешь? Если да, то передай мне Привет. Да, Дима, снимаю. Передайте привет. Дима Высоков. Так, что еще? Тут у нас можно... Забыть про этот январь. Так, ну, в принципе, тут я потом прочитаю. Буду читать, читать ваше сообщение, ребята. Так, он поставил две балки. Это очень хуево. Так, я хотел фугаску стрельнуть туда. Но, как видите, не получилось. Хотя, в принципе... Я могу и сейчас. Могу, да. И скорее всего я его вынесу. Да, я вынес его, в принципе. Заебись. Он сделал такую дырочку там. Вообще балку трудно идеально поставить ровно, чтобы я не вынес его там. Всегда есть дырочка какая-то, куда фугасочка пройдет все равно. Поэтому. Все, заебись. Так, ну и все, тут я выиграю. Я думаю. Сейчас ходит Данилка, мой, если он не забурит его там. Точнее, даже не забурит. А если он не вынесет его, то я выиграю, ребята. А если он вынесет его, то нужно будет еще оттуда как-то выбраться будет. Так, он меня бурит, но и смысла. А тут вот тоже не вижу никакого. Так, ну я могу сейчас Что могу я. Даже не знаю, что могу я. Я не знаю, что я могу, потому что, блядь, тут... Ладно, берем, короче, вот так вот. И все. Все. Я выиграл, ребята, два боя я выиграл. Так, и теперь что? Теперь качаем реакцию с сам. Все, прокачал. Максим, ставь, завершил серию боев со счетом 3. 8. Бля, ну счет, конечно, такой, смотрите, опять же, близкий к 10, как у меня был, блядь. Так, достижение я получил какое-то там. И можно, в принципе, скоро брать. Что брать? Ох, нихуя себе хвостончик дали даже, блядь. Все. Сейчас мы будем получать. Наверное. Шапку эту кролик Вуду. Или как она называется? А, еще рано пока что. Еще рано. Осталось мне парочку выполнить. Нет, не парочку, одно или два, короче, ну не знаю. Зависит еще от того. Вот, на веревке можно еще сделать достижения, и можно будет получать спокойно, ребята, шапку. Это потом будем выполнять другие достижения. Так, ну в принципе все, ребята, я тут уже не буду сейчас ничего говорить, потому что уже говорить нечего. Я все сказал, то что хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписка на канал, подписочка на паблик, добавляем наших спонсоров. Ссылочка на них в описании под видео будет. Также все ссылки полезные будут тоже под видео, которые вам нужны там. И всем удачи. Завтра видосик выйдет как обычно.